Короткое свидание с мертвой Москвой, призраком прошлого, закончилось. Мы с Павлом снова выручили друг друга. И обратно в метро спускаемся уже спаянным тандемом. В пустошах. Иначе не выжить. Но теперь впереди обитаемая станция. Театральная. Отсюда до полиса рукой подать. Если Паша сможет провести меня через блок посты красной линии, я буду у своих уже через час. Менять. Время такое, сами понимаете. Нам сейчас на подъем. Стражей много? Еле ушли. В доме гнездо. У самолета. Кто-то мне сон сегодня снился. Мерзкий такой. Ну, что называется, сон в руку. Да. Втроем эти смысла нет. Ну, Артем, наш шанс приобщиться к культуре. Над нами большой театр. Кто из артистов жив, все тут? Даю представление. Со всего метро народе. Видно, фашисты в войне готовятся. Как же так? Только лет жили. Да, а теперь мы уроды. Как же так? Кто в армию запишется, признает человека. А расклад у нас такой. Соседняя станция, площадь революции, наша, красная. От нее до полиса два шага. Я договорюсь, тебя пропустим. Мигом у своих будешь. Это о вас только что сообщили? Да, о нас. Отлично, проходите. В общем, Артем, ты погуляй тут пока. Станция интереснейшая. Я со своими переговорю и найду тебя. Добро пожаловать. И хорошо вам отдохнуть. Не, не ну, вы же понимаете, мы не, не можем ждать бесконечно Дайте последнему театральному критику, подайте кто сколько может. Что, молодой человек, клюнули на мою остроумную табличку, а? В этом подземелье каждый нашел себе место. Убийцы и шлюхи, тираны, воры, торгаши, все отлично себя чувствуют. Даже некоторые скверные актеры. А я оказался никому не нужен. Никому. Все мы дышим трухой большого. Это станция... Перенаселена призраками оперы. И что? Есть тут место лучшему критику сгинувшей страны? Хе, черта два. А почему? Никто не любит правды. Я говорю, вы позорите имя Большого театра. они мне теперь большое это мы. Им не нужны критики. Им не нужно искусство. Им нужны только бабки. А эти несчастные, которые едут со всего метро в Большой Театр, не, не понимает даже, как их обманывают. Искусство, молодой человек. Говорят, это удел сытых, но нужно оно и голодным. Когда думаешь о возвышенном, голодные спазмы немного отпускают. Правда, никакого искусства уже 20 лет так нет. Поэтому проблема голода актуальна для меня как никогда. Подайте а еще один патрончик. А? Спасибо. Значит, есть еще люди в этом мире. Мерзко мне. Мерзко. Сидим мы здесь. Светло, тепло, выпивка, а кругом радиация, разруха, смерть и война. И что? Да именно из-за разрухи и смерти театральная и нужна. Не будет тут театра? Так только в петлю лезет безнадеги. Первое время чему изначально. И ждать гости с косой? Не а хоть сейчас. Мимо. Вот Упей только выпьем по одной. Да, друг, выпьем. Семёновна, ох и в дух тут у тебя, аж слюнки текут. Неужто новенькая чего сообразила? Новенькое! Какое тут новенькое! Грибы под грибным соусом! Ты руки-то свои несуй, а то половникам как дам сейчас побалде! Прости, Кать! Прости! Что? Костя, что случилось? Витя погиб! Мы уже обратно шли. И тут демон. Все попадали, он даже не зацепил никого. А ветек маской на камеру. Демона отогнали, смотрим. Лежит Витек. Мы к нему, а он не дышит уже. Как же так? Как же так, Костя? Прости, Кать. Прости. Не уберегли. Не уберегли, Витя. Как же это? Мы хоть похоронили Спешите его да? Хорошо, место хорошее. Ко мне много положили. Не трогай ее, парень. Пусть выплачется. Да, дядь Миш, покажите! Ух ты, это же демон! Страшный какой, прямо демон, как Демон, демон! Вон, крыльями как машет! Да, нападает! Нет, это он взлетает только. Папа говорит, он только на взлете так сильно крыльями машет. А папа видел много. Правда, это демон, дядя Миша? Вообще-то, ладно, пусть будет демон. Правда, раньше были такие птицы. Прям такие, как демоны, и злые такие же. Нет, не такие. Красивые, сильные, но меньше демонов. И людей не трогали. Да и другие птицы тоже были. Да. Лучше вы мне скажите, кто это, с таким длинным носом? Может, упырь? Только уж больный нос большой. Серый, твой папка про таких не рассказывал? Нет. А он и в библиотеке был, и даже в парке. Про медведя рассказывал. А про упырей с такими носами нет. Дядь Миш, это кто? Большой Это слон. Вы же видели из Я думала, упырь такой. А слоны страшные были. Может, упыри из них вышли? Слоны были очень большие, но просто так никого не трогали. Только если их разозлить. Но уж если разозлятся, то могли растоптать. Точно! Упыри от них! Это ж поменьки их нездоровенные так нападают. Папа говорит, если а разбежится, точно затопчет. Надо -то отпрыгнуть в сторону. А так а она когда? и своих топ. Мне завтра обещала Может и от них. В зоопарке слоны были. Если я буду себя хорошо Правда, измельчали вести. они так как мама если в упырей превратились. А, -а, -а, -а. а вот так это, это наверное, что за птица? Скоро. Это лебедь. Вон Шей, которая длинная. Я знаю. Побежали. Она и в книге была. И еще у мамы картинка большая с циферками есть с такой птицей. На а что я висит? могла ей вот. Не знаю. Правильно, Может, лебедь. А вы, ребята, чего молчали? Правда. Вы же тоже видели и книгу, и, и календарь у тети Тома. Да я все думала, что это, это му. А я тоже а ничего. Вроде похоже на книгу, но в книге же они все не живые. Прощение, а прощение, это сво как шевелится. Прости. Ребята, как вы постарайтесь представить, что не есть знаю. еще. Хотя. Не знаю Ладно. А это.. Ничего, кто? Теперь вот это точно жука-паук. Вон как у него жвалы торчат. Или это у меня поднял? Нет, это коза. Точно, как на картинке. Они у нее ядовитые Эх, рога. рога. Она ими хватает. И Света да, тоже боится. Но она говорит, что рогами коза бодается. Я ее боюсь. Коза страшнее пауков. Они хоть Света боятся. Знаешь, Катя, это её правду коза. Только она не страшная собственно. И бодаться просто так не станет. И вообще, это очень полезное животное. Молоко у них очень вкусное. Было. Дядя Миша, почему вы все таких сложных показываете? Их только Катька знает. Покажите, чтобы и мы ответили. А то нечестно. Да, дядя Миш, покажите. Ну ладно. Уж это-то вы точно знаете. Ну, кто первый? Я, я, это точно, Кикимора! Вон как пастью щелкает, как прочная. Это ясно видно. Эх, ребята. Простите, плохо я показываю совсем. Не могу раньше это хорошо а теперь совсем разучился. Простите, дайте передохнуть. А позже я еще попробую. Только вспомню, как же их. Как их показать, чтобы вы узнали. Ну что, Никитич, когда пойдем с тобой наверх мутантов кормить? На неделю хоть деньги еще остались? На да какие тут деньги? Спустил все подчастую. Китательные ножи! Кончилась жизнь! Тихо, надежно! Да и сейчас с ней, хоть гульнул напоследок! Это хватило! Может, мы еще из подручных до сталкеров дорастем? ухо будет! Ладно! Я угощаю. Града У меня дня на три Доступно и всерьез. Гильзы, конечно, не новые, но сделано на шове, не сомневайся. Не, не полезет тебе столько. Ну пока! Забегай всегда Самооборона — дело рук самого обороняющегося! Покупайте оружие! Созыгательные гранаты! Не дай врагу замерзнуть. Счастливо, Счастливо тебе, парень! Купите гарачью своей безопасности! Есть отличный грибочек! Не пожалею! Лучше не навязать! как не надо! Что-то боязно мне! Запрещено же везде? Я лучше пойду выпью. Запрещено. Боязно ему. Один раз живем. Это ж театральное. Если не здесь, то где? Не хочешь, как хочешь. Через полчаса прибежишь, уже не будет. Разбирает мигом. Да погодите вы, дайте подумать. Думай быстрее. Вон еще приезжий стоит. Если ты не возьмешь, он точно уцепится. Все, все, беру по рукам. Отличное Ха, спасибо парень, если бы не ты, я бы этого жмота ни в жизнь не раскрутил. А если сам хочешь купить, подходи к вечеру, будет новый боковат. Как же так можно? Целый день стоят. Ничего подобного, вот мужчина подтвердит, я тут давно стоял. Сколько можно? Да хватит там собачиться, сидячих на фото Так ты не стой, я вон гейм. Можешь... А, небось, вон перекуплюшим половину а, а, загнала вот Артём, договорился. Можем идти на революцию, через театр нас пропустят. от тебя, что ли? Это не тебя наметней жена в сковород пригоняла. Ты еще на перроне прятался. Не смеши народ. Куда? А билеты? Да-да, конечно, проходите. Ладно, Станиславский, если хочешь, посмотри тут, я тебя у грименки Канкан! Большого театра еще не видела. Несравненно, несравненно! Не знаю даже, как теперь остальным артистам производить впечатление на публику. Впрочем, думаю, они справятся. Переходим к следующему номеру нашей потрясающей программы. Этот человек презрел опасность, бросил вызов природе, ухватил бога нового мира за бороду, и в очередной раз доказал, что человек венец творения. Поприветствуем нашего великого дрессировщика Леонида Бурова с его ручным э, ужасом нашего города. Оле! Ап! Ах ты скотина тупая! Оле! Ап! Ты куда? А ну назад! Куда скотина тупая? Убью! Да, номер определенно удался! Очередная убедительнейшая победа человеческого гения над мутантами! Кстати о мутантах. Даже до нашей станции дошли слухи о новых мутантах на ВДНХ. Черных, страшных, пули их не брала. А кто их видел, все с ума сходили. Но даже эти ада, оказались человечеству по плечу. Ребята с ВДНХ поняли, что заваривали чай не из тех грибов. Если возвращение к традиционной рецептуре новых мутантов, как рукой стело. Блестящий триумф. Поздравим, БДХ! А наша программа продолжается. Настало время внести в наше шоу лирическую нотку. Позвольте представить вам гения камерной музыки. Самородкой талантище Несравненного баяниста Дядю Колю Пожарного С произведением Мое сердце рвется к небу Но как всегда бьется о потолок И падает на дно бутылки Аплодисменты! Струну моей души никогда не будут звучать как прежде. Слишком сильно ваша музыка коснулась их. Переходим к следующему номеру нашей потрясающей программы. Сегодня мне выпала честь представить на суд уважаемой публики самый зажигательный и скромный номер по обе стороны Атлантики. Самое жаркое и изноеное действие современности наше огненное шоу! Встречаем, господа! Поразительно! Просто поразительно! Свою степень поражения я оцениваю минимум как вторую, а то и третью. Еще немного, и я бы начал обугливаться. Спасибо, друзья! Однако вынужден признать, что девушки все же зажгли жарче. Ребята, надо что-то думать. Даже не знаю... Может, огнемет попробуйте. Ну, а у нас все еще есть, чем вас порадовать, дорогие зрители. Итак, на сцене виртуоз арпеджио, бог Легата и демон Тримола, любимый ученик Владимира Манилова и Мэла Бея, величайший гитарист современности Виктор Минчук со своими фантазиями на заданную тему. Встречаем! Сердце мое не выдержало бы радости. Ноги сами пустились бы в пляс, а душа отлетела бы... Куда там ей светит? Спасибо, Виктор. Спасибо. Уважаемая публика, я вынужден извиниться за некоторые изменения в программе. К сожалению, у нашего иллюзиониста кончились ассистентки для номера пилорама. Однако... У нас есть более чем достойная замена. Внимание! Рождение новой легенды нашей музыки! На сцене дуэт Минчуки Пожарный с инструментальным экспромтом «Мы патриоты». Поприветствуем виртуозов! Ошеломительно, просто ошеломительно. У меня до сих пор звенит в правом ухе. Это были виртуозы подземной Москвы, экспром-дуэт минчуки Пожарный. Итак, дорогие зрители, настал грустный миг. С прискорбием я вынужден сообщить, что наша программа подошла к концу. Надеюсь, она понравилась вам так же, как мы наслаждались вашим обществом. Спасибо, друзья. Приходите к нам еще. Маэстро, сыграйте нам что-нибудь прочувствованное на прощание. Что, Артем, приобщился к искусству? Ладно, пошли, театрал. А что это вы так редко заходите? Разлюбили нас? Ну как можно, Леночка? Работа просто заела! На днях ждите! Жанка, дай пудру! Фиг тебе! Своей есть ей пудрись! Это разве пудра? А чего тебе твой не дарит? А он у нее того! Эконом его. Зато хозяйственный! За таким не пропадешь. Ой, так и выходи за него! А он не зовет, экономит. Дура, мы просто проверяем чувства. Ага, а пока он тебе пудры с потолка наскреб. А у тебя и такого нет. В баре снимаешься. Зато деньги есть. А тебе и в баре ничего не светит. Ой, девочки, не увлекайтесь. Нам на выход скоро. Я вот с ней вообще никуда не пойду. Пойдешь, пойдешь. Тебя ж больше никуда не возьмут. В цирк только. Да и тот уехал. Ах ты суп! А ну быстро прекратили. Вы еще поделитесь тут. А лучше на сцене. Ладно, все. И ничего не ладно. Мне что, не сказать? Не, не, не надо. Ну вот и сиди, украся. Выход скоро. Что, по бабам оголодал? В метро без женской ласки тяжело, Промозгла, а? Вот что я тебе скажу, Артём. Вроде идти уже надо, но давай гульнем, разживы остались. А я угощаю. Прошу, две фирменных, специально для вас из старого запаса. На О, расходу. это дело Давай, Артем, строгнем. Ух, хорошо пошла Ой, Вообще, хорошо здесь Но дома лучше Знаешь, мне по всему метро лазать приходится Ну и наслушаешься всякого про красную линию Дескать, неплохо у нас И жрать нечего И расстреливают всех подряд, почем зря И анекдот не рассказать, сразу вяжут И строим все ходим Стоп только еще по одной. Давайте. Готов. Так вот, ну да, у нас строго, да, без бардака. Одна партия, один руководитель. Ну да, идеология там, все дела. Ну что, порядок зато. У всех еды одинаково, нет богачей и нищих. Сколько надо для жизни, столько и получаешь. А да, еще по одной. Ну, за равенство, давайте А о чем это? Да, посмотри, как окраинная станции живут Жрут друг друга, детей своих в рабство продают Где-то каменный век уже начался Если человека самому себе предоставить, он до зверя в два счета скатится Нужен порядок, нужен, в это и верю Дохнем мы в метро беспорядка Перегрызем друг другу глотки лодке и недолго Так что ты как хочешь, а я красный красным мы, помогу. Так что давай, за порядок Давай, Артём, давай! До дна, до дна! Хорошо Ну вот и хорошо не серчай, Артём. Работа у меня такая – красную линию защищать. А ты, мушкетер, сейчас по чужую сторону баррикад. Бойцы, оформите товарища. Есть, товарищ майор. Слушаюсь. С возвращением, товарищ майор. Вольно. Как глупо я попался, купился на заверение в дружбе, на дурацкую присказку о мушкетерах. Ничего, мы еще поквитаемся. Интересно, зачем Павел заманил меня в ловушку? Пошел! Отставить! Это у нас так, перегибы на места, не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить. И ты теперь под арестом. Но с другой стороны, все может обернуться очень для тебя хорошо. Здравия желаю! Здравия желаю! Вольно! Вижу жизнь бьет ключом! Так точно! Товарищ Москвин проводит смотр! Опа! Сам Генсек! Товарищ Корбу тоже здесь? Так точно. Товарищ генерал тоже прибыл. Ну, повезло! Как все закрутилось? Слушай, Артём, ты парень умный, должен понимать, случайностей не бывает. Ты здесь неспроста. Пожалуйста. Ты много знаешь, и я советую тебе не темнить. И я тебе помогу. А ведь с тобой кто? Муж -гитеры. Один за всех и все за одного. А вот у товарищей из Ордена девиз другой. это Все для нас. Этот ваш бункер, кому он достанется, тому и жить. Это последняя война будет, торчет. И мы к ней готовились. У нас сила. Товарищ Морозов? Рад! Рад! Я думал, вы да пропали! Смерть охраны! Был в плену, Числав Андреевич! Вот, Рейнджер спас! Какое совпадение! Лесницкий, вы же тоже были? Рейнджер! Его знаете? Так точно! Это Артем, Доверенное лицо Они вместе нашли Д6, и потом он отличился! многих операциях. Отможно. Ну что ж, рад знакомству, товарищ Артём. Думаю, нам есть, что предложить друг другу. Доставьте... товарища в переговорную! Давайте-ка, молодой человек, пропустим обмен любезностями и сразу перейдем к делу. Известная вам мутанты-телепаты черные представляет огромный научный интерес. Вы расскажете все, что знаете о них. За это обещаю вам жизнь и работу в вашем же ордене, но на меня. Будем как мушкетеры. Один за всех и все за... Генеральный секретарь ЦК КПМ, товарищ Москве. Числа... Разговор к тебе. А это у нас что? Очередной враг революции. Хм. Отлично. Как вы верно отмечали, Лене давно пора учиться работе с людьми. Вообще-то, мы собирались надставить все эти ваши сыворотки правды, хитрые машинки, пустая трата времени. Дайте-ка я тряхну стариной. Ну, Гнида, говори. Давай, выкладывай все, что знаешь, про D6. На! Молчишь? Получатель. Говори, Гнида, пока я тебе яйца не отрезал. Все ваши явки, ставки, пароли и всю прочую лабудень. Папа, зачем ты его так? Это называется допрос, Лня. Допрос. Обычное дело... Что? Когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет! С Сучёныш! Власти без крови не бывает! Бывает! Твой брат правил без крови! И его до сих пор любят! Стоять! А ты, стоять! Ты... Я сказал! Вы... Делайте, что хотите, но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей Потом ко мне есть разговор. Вернись! Вернись! Леонид был прав. Зачем? Похоже, наши отношения безнадежно испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Одна инъекция, и вы все скажете. на Венецию с группой. Расплатился там с местными. Реши их вопрос окончательно. Понимаешь, о чем я? Так точно. А с Черным что делать? Да, Черного обнаружили. Подробности в конверте. После Венеции сразу за ним и... И рекомендую больше меня не подводить. Не подведу, товарищ генерал. Не подведу. Шли они все в задницу. И папаша, и Корбу, и Морозов, и революция, и мое большое будущее. Я так не хочу. Я все равно так не смогу. Пускай расстреляют, чем как папаша, родного брата. А вы, вы там, если выберетесь, ну, живите. Вот, давайте сюда. Там свобода. Уж я-то знаю. Я по этим трубам от отца все детство прятался. Ну, удачи! Наконец-то. Садись, числа, говорить будет. про переговоры в полисе? А, значит, уже в курсе. Я все-таки глава разведки. Глава, а информацию упустил. Проклятые беженцы. И полис, и Ганза, и даже нацисты чертовы уже все знают. Крыс мы переловим, а война все равно неизбежна. Неизбежно? Знаешь, и я и Политбюро сомневаемся. Сомнения признак страха. Да как ты смеешь? Ты председатель госбезопасности и подчиняешься мне! Да, да. Но когда мы в шаге от окончательной победы революции, вы не имеете права нарушать план. Я не имею права! Я? Вы ведь всегда прислушивались к моим советам. Как, например, быть с вашим братом, и после его безвременной кончины, Кинзек, вы... Теперь я снова даю совет, и лучше вам будет снова прислушаться. Ты не посмеешь. Знаете, товарищ Москвин, либо мы с вами одна команда, либо каждый сам за себя. Но, Чеслав, достоит да вообще это чертово метро, всей кровища, которую мы прольем. У меня есть способ сделать все бескровно. Ну, хорошо. Хорошо. Действуй. Болит бюро, я беру на себя. Косю, да прыгаешься еще. Лобовой удар не имеет шансов. Вот если с поверхности, через церковь. Потом катакомбы. Зайти в спину. Тогда, возможно, с основного направления не встретится сопротивление. Потом зачистим. Смирно, товарищ генерал! Бойцы! На вас возложена ответственная задача. Вы знаете ровно столько, сколько должны знать. Вы должны помнить две вещи. Первое. От вашего успеха зависит победа. Второе. Операция засекречена. В плен вы сдаваться права не имеете. Вопросы есть? Можно ли нарушить радиомолчание после захвата объектов? Только в крайнем случае, и только на кодированной частоте. В случае контратаки противника объекты удерживать или отходить? Удерживать. Активное противодействие не предполагается. Товарищ генерал, вы приказали убрать все знаки отличия, но потом нам выдали флаги. После победы и получения сигнала поднимите флаги над захваченными объектами. Еще вопросы есть? Никак нет, Ашкерал. Ну, удачи, Арлы. Служу, Служу. С С линии! Вот теперь я нахожусь в настоящих паучьих катакомбах. И генеральный секретарь Москвин до уровня главного паука не дотягивает, явно уступая генералу Корбуту. Знать бы, что он задумал. Что доставил ему Лесницкий из Д-6? Что должно уничтожить врагов революции? Пока сплошные вопросы. Ясно одно. Информация о черном у Павла. Теперь он моя цель. Что ты? Да не ссылка. Красный провод. Самый выдергивай, а я пока за углом постою. Что, штанишки наделал? Смотри, как настоящий мужик это сделает. Ну-ну, мужик, что руки-то дрожал? Руки, ладно. Главное, чтоб. Ты не дрожала. Так, собрались. Красный провод красный провод. Давай. Да не торопи ты. Ну, долго еще? Сейчас. Очкуешь? Отстань, дай подумать. Ладно, ты тут еще сто лет телиться будешь. Пойду прогуляюсь пока. Ну сколько можно, то им обход, то им на месте сиди. Второй пост, ответьте, второй пост. Да что ж, блин, такой, ну не разорваться же. Второй на связи. Второй пост, заложите обстановку. Покладываю. Группа 8 покинула объект по тоналю номер 2. Принято второй пост. Продолжайте дежурство. Что тут оболога? Кто объект патрулировать будет? Я? Ну-ка все быстро по маршрутам! Есть! Диван стой! Ты с крысами разобрался? Я приказывал сжечь, без разговоров! Сжечь? Товарищ командир, мы же не фашисты какие, людей живьем сжечь! Пулю в затылок это еще куда ни шло! Какие люди? Какие пули? Что-то мели! Ну, вы же про беженцев! Какие еще Беженцы! Ими пусть особисты занимаются. Я тебе про обычных крыс с хвостами развелось тут. В общем, иди выполняй. Бегом! Есть! <связь> Сеня, ты оружие новое получил? Нет, товарищ командир. Рапорщик сказал, что без вашего личного присутствия ничего не подпишет и не выдаст. Отстави бумажки. Скажи, что если крышу оружие не заменят, оба в карсере песни течь. Эй! А? Чего это они там? Да чего-чего. Как обычно, небось. Телегу бы сейчас задвинули от начальника за технику безопасности. А то мы там не расписывались за эту технику. Ну, расписывались, а толку? На той неделе придавило же одного крана. Не, ему глаз стропой шибануло. Это в том месяце, а это на той неделе. Да, понятно, что они все за безопасность, да за безопасность. Ну, а я что? Если все побьются, кому пахать? Да. Починили бы, мать, этот что ли? А то что-то боязно. Сквозняк все же. Так и недолго. дурак. А ну бы сейчас. А? знаю, конечно, сам там служил, хоть и недолго. Так там в том году такое было. Мужики рассказывали, кто-то и наших, и фашистов всех подчастую выбил. Смена пришла, а все лежат. И фашистов нет. Вообще никого живого. Летеха разведку послал, те вернулись, на той стороне то же самое. Пока собрались наступать, фашисты забегали уже, зашумели. Видно, тоже смена прибыла. А на кого вообще думают? Там же народу было. Мы же месяцами там с фашистами бодались. Но куда там? Укрепление с обеих сторон непробиваемое просто. Вообще слухи дикие ходят. Дескать, один кто-то работал. Чуть ли не сам черный обходчик. Мол, разозлил его кто-то. Открутил гайку с путей. Да бред полный. Ты-то сам что думаешь? Думаю, это или Ганзовские командос, или спецназ полиса. И крупный отряд человек... 30, Иначе хрен бы они смогли напасть одновременно с обеих сторон. Да как такой отряд прошел бы там незаметно? Хотя предатель там вроде был. Ловили его еще потом. Шпиона какого-то через кузню на фронт переправлял под дрезины. Может, шпион это все разведал и навел потом. Но все равно, больно сложно получается. Ну кто ж теперь знает. Дело прошлое, вышло же как-то. Посты с тех пор утроили, кстати. Давай-ка ты лучше по казарме пройдись. Да посмотри, чтобы и нас так не застали. Ладно, гляну. Все равно заняться нечем. Готов! Тогда давай по списку. Давление синтез газа. Отлично! Температура в теплообменнике. Нормально! Выход метанола на сепараторе. В норме. Состояние катализатора. Норма! Обороты компрессора! Нормалр! Показатели расхода! Порядок! Ну и хорошо. Записал. Пошли ко второму. Ща, минуту. Все, готов. Ну давай и здесь пройдемся. Обороты компрессора – нормалёт! Давление и синтез газа – норма! Температура в теплообменнике – в норме! Выход метанола на сепараторе – порядок! Состояние катализатора – нормально! Показатели расхода – отлично! Ну и хорошо. Записал. Пошли на третий. I'm uh not -huh. Сил. Наверх в основном. А точнее! Что точнее? Где лестница стоит, там и груз. И вообще, не напрягай. Мне до конца смены меньше часа осталось. Замена придет, их и напряжешь. Ладно, черт с тобой. Пойду посмотрю, не потеряли там чего. и от тебя удача отвернётся. И очень Мы можем Какого хрена? стоять да нет, должны уже с вахты идти а ты сам в той вахте был? был, жуть вроде и станция рядом и пулемет, и прожектор, и товарищи не подведут а как зашуршить тварь какая в паутине, так сразу в пот холодный а чего ту паутину не пожечь нахрен жом постоянно но эти твари опять все заплетают как успевают, когда, непонятно но пара недель проходит и опять все в мерзости этой да, гадость-то еще. Может, просто гермовороты заварить? Да не мучиться. А если на Венецию срочно выдвигаться нужно будет? Как поедешь? На поезде через Ганзу? Нет, не получится. Так что держим оборону, мать ее. человек и мало того что человек так еще и смешко. я туда фонарем а никого да показалось когда 6 часов отстоишь и не такое померечится может и показалось да кто-то же сырит запчасти и продукты эх, да эх. свои это да сырят потом ганты по тихому эх. продают эх. Ладно, Ты про что там показалось а то Не дрыгайся, мозги вышибу! Погоди-ка, Артём ты, что ли?